Олег Кустов «Большие каникулы» Стихотворение разных лет Читает автор Большие каникулы И ланг, и ланг, и роза, и жасмин Благоухает до изнеможения на рубеже мажорный магазин, свободный от налогообложения. Такой же блеск и аромат и штрих у моего за морем заточения. Я за стихом слагаю новый стих и нахожу, как прежде, вдохновенье. И знаю, что как прежде с корабля я попаду на бал без промедления, где в разнице свободы от и для Мотивы проступают в поведенье. Припомнив сотню остроумных фраз И все свои загран передвижения, Друзья мои, я появлюсь у вас Свободный для стихов и вдохновенья. Паданг-бэй Волна волну с собой тягает И разбивается омол, О вечной жизни размышляет В тенечке сидя богомол. О, здесь никто не унывает, И если гол, так ведь сокол. Малявки бегают, играют Ногами грязными в футбол. И, отдыхая в кущах рая, Смиренный духом богомол Себе все так же представляет как пену подобрав подол, Волна волну с собой тягает И разбивается омол. Не любить, не верить, не мечтать Не любить, не верить, не мечтать Для людей с печалью робкой взгляда Тишь да гладь, да Божья благодать, Что еще от жизни этой надо? Если же не безнадежно гладь, верно, чтоб не слыть по смерти гадам И любить, и верить, и мечтать, И всего-всего от жизни надо. Песня о загранице. Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Лебедев кумач, песня о родине. Далеко, бродя в заморских странах, Видишь, что велик и славен мир. У людей, живущих без обмана, Есть свой бог, а не пустой кумир. В мире много разных соглашений, Еще больше всяких, кто с ружьем. Потому без лишних рассуждений лучше путешествовать вдвоем. Нам вдвоем и вольно, и широко, и везде, как будто дом родной, и зовет открытая дорога Любоваться вечной весной. Есть такое чудо за границей, берег солнца и цветных песков. Если довелось там очутиться, будешь помнить до конца веков. Это там в тенечке сладко спится, Дела нет до всяких пустяков. Ну, а чтобы день и ночь трудиться, пусть других поищут дураков. Если ж кто границу нашу тронет, И амбарный зачелкнет замок, Мы ему такую жизнь устроим, Что и вражьим силам не вдомек. Нам знакомо и не понаслышке, Кто умеет дружбой дорожить, И как дети самой первой книжки, Мы хотим все радостнее жить. Далеко? Бродя в заморских странах, видишь, как необычаен мир, У людей, живущих без обмана. Есть свой Бог, а не пустой кумир. Старая-старая сказка. В старой сказки начала нет, и чем дальше, тем все страшней.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 Широко ветви простирались, Гнал ветер с грохотом валы, И стучь в туман росли стволы. Причин наследственной натуре, Что делать, разражалась буря. Казалось, кончился покой, Но он на все махнул рукой, Зевнул. Какая скукотища! А ветер все сильнее свищет, Дед вперил взор в небесный свод И задремал, разинув рот. Диев должен быть незложен. Много есть суждений ложных, А советов миллион. Примирись, но сколько можно, – Слышу я со всех сторон. Что заладил односложно, Чуть не топача, как слон, Карфаген разрушить должно, Диев должен быть смещен. Я не объясню дотошно, Карфаген там или слон, Что мне Рим пустопорожней. Там художник, что безбожник. Диев должен быть незложен. Диев должен быть смещен. Если кто туземцев тронет, пострадает организм. Поясню, раз не был понят. Диев – это эвфемизм. Часы на цепочке Известно, как было из книги всех книг. Недели хватило хлопот и интриг Для образа мира, чтоб не был пустым. И малым, и сирым, и самым крутым Не ставит Бог точки, судить не спешит. Часы на цепочке, а время бежит. Курвуазье Любимый императором коньяк был припасен и в самой дальней ссылке, Жизнь, скрашивая волшебством, как маг, Он сглаживает темперамент пылки. Однажды мир просил его страну, Запал уменьшить и остервененье. Последний шанс остановить войну, переговоры о разоружении. Ему тогда был подан добрый знак Увы, Подвел его к несчастью снова один неверный куртуазный шаг, что от великого и до смешного. С тех пор утратил боевую упрыть фельдмаршал поколенных поколений. Так и не смог всей горечи избыть его величество военных гений. Камбоджа, Индонезия, Таиланд мой путь выходит то же, что не близкий. Для переездов есть Тойота Гранд, для перелетов Боинг малазийский. Мне с этих мест не выбраться никак, Вперяю взоры в самый центр вселенной. Так после Ватерлоу пил коньяк Наполеон на острые Елены. Кризис среднего возраста. Как живешь, суета не заела? Или скажешь другой оборот, что шатаясь без всякого дела, далеко забегаешь вперед? Что ты, разве на это похоже? И потом не минуло в обед, пусть немного много, ни мало, а все же сорок шесть с половиной лет. Он и она. Любовник может быть плохим, А муж всегда хорош. Кто выйдет из воды сухим, Заточит остро нож. Семейный бизнес не с руки, Когда беднее этот дом. Она чуть свет сдает в наем, В тенечки лежаки. И солнце вовсе не беда, Какой там стыд и срам. Он ей приносит по утрам, свое ведерко льда. И если дело сторона, По правде не сказать, Кого пристало обнимать, Кто он и кто она. Олесе Веет ветер, прохладуясь с моря, И кораблику носит волной. Посмотри стоп-кадр на повторе, Окунись в облака с головой, Ведь кораблик отдал Швартовы, Он идет с океаном навы, И сквозь камень пространством новым Пробиваются листья травы. А стихи эти в трусиках дети, Просто ветер с твоей головы. На берегу морском – вальс, И вот он снова прозвучал. Михаил Исаковский в лесу прифронтовом. Бежит по небу полосой Событий прошлых весь. У самых волн старик босой Уселся князем князь, И, руку сделав козырьком, Взирает под бочас. Как тонет за морем, гуськом, причин и следствий связь. Под пальмою лежит Барбос и тянет сладко пасть, висит на пальме той кокос, и метит, где упасть. И каждый малый уголок в движении своем, И каждый малый уголек горит в костре большом. Ну что же вы еще не здесь? на берегу морском у вас всегда причина есть огромный снежный ком у вас всегда найдется ведь надежный аргумент который мне не одолеть хотя бы и на треть и вот он снова прозвучал на берегу морском зачем сюда меня позвал и забросал песком ах что же вам еще сказать какой придумать ход Хотите кай там управлять И удивлять народ. А если вы хотите лечь, Ложитесь на волну, И буду я ваш сон беречь И слушать тишину, И будет мне покой ваш мил, Как собственный покой, Но если чем не угодил, Махните лишь рукой. Бежит по небу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 И годы не сочтут за труд, ночи обиды только тронько разбередишь, коль не поймут. Казалось в жизни все долгонько хранимо в ласки и тепле. Тогда и я мечтал тихонько о лучшей доли, на земле сумерки женской души. Я смотрю на свое отражение, убегающее без движения, что любовь несет поражение полюбившему, нет сомнения. А любимой Холод старения и душевное опустошение, и недолгое успокоение в процедурах омоложения. Босоногая женщина, одинокая босоногая женщина, По кромке моря бредущая вдаль. В настроении переменчивом, как радость и как печаль, женщина, одинокая, босоногая, по кромке моря вдаль бредущая, ей несут лоток со сминогами, с морской пищей самой лучшей. Босоногая женщина, одинокая, Вдаль бредущая по кромке моря, Такая же, как закат, светло За горизонт уводящая колесницу горя. Пузыри земли Песня Сальвейк мой друг, о мой друг, ты проделал дальний путь, негде было отдохнуть. Теперь оглянись на свою былую жизнь и от морока очнись. То был тягчайший плен, и пузыри земли пускали упыри. Все это прах и тлен. На мели корабли, все это пузыри. И все, что влекло и цвело в садах светло, ни к чему не привело. И все, что ушло, что блазнилось в крепком сне, что привиделось в огне все это прах и тлен намелили корабли. Все это пузыри. Всего лишь розовые пузырики земли. Всего лишь пузыри. Искушение психии. В светильнике огонь горячий и пламя рвется прямо в небо. Но я сильнее обожглась, увидев воплощение Феба, Комуру низко наклонясь. Такое тело знаю я, достойна Бога, Бог мой светлый, что видит в нем душа моя, к чему моё стремится сердце? Наверное, не знаю я. Мой взгляд коварен и смешон, О, почему так своеволен?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 Нынче же вспомнил с тоскою Рыцарей небелунгов, Грань между мной и тобою, плод архетипов Юнга. Новая мысль и та ведь мир облетает в Торе. Можно ли было представить, что не в насмешку не сгоря Эти пунцовые губы, Дышащие соблазном, Старые ржавые трубы? В домиках однообразных. 1237 -й. Был урожайным год. В своих уделах жизнь прожигали русские князья. Ничто не нарушало дымки белой, размеренного ритма. Бытия. Над Черным морем чайки вились жадно, И несусветно голосила рань, И все казалось, как и прежде, складно, Но шел баты ордою на рязань. Размышления у арки потусай. Твой дом там, где спокойны твои мысли, Восточная мудрость, Державное достоинство страны, потрепанное в боях социализма, Небесно-Васильковые глаза, что светом с загорелого лица, Высочество, с которым даже время почтительно беседует на вы. Дозвольте мне под вашим мирным сводом, Где следует своим спокойным ходом, За мыслью мысль, как читанная книга, Найти в жару спасительную тень. Я с малых лет уныния изгнал, Утешен прежде знанием того, Что жизнь моя не мне принадлежит. Уныние по праву заслужили Менялы истины на ё-моё. Для них, что истина, что естина, все мазано каналом новостным. Что съели, тем и живы потихоньку. А я в приливах и отливах моря Биенье сердца слушаю земли, Стих отпуская тетевой тугой, Как будто в цель намечена стрела, И финикийцам далеко от дома Ничту обычай родины жестокой Младенцев сирых в жертву приносить. Там и сейчас приспешники режима вынашивают одурь озлобления, и, поминая в бога душу-мать, гибридные развязывают войны, запугивают бомбой водородной и молью поедают мирный быт. От них смысл вечных истин скрыт, и чат со стражники в бронежилетах с резиновым на наперевес на улицах и площадях свободу коленями поставить на горох. Гос. телерадио СССР такое никогда б не показало. И до сих пор лукаво умолкают, лишь по команде открывая рты, обученные специально люди, как и хотел того товарищ Лапин, паук, что убивал наверняка, стирая записи магнитных лент, чтоб никому уже не довелось услышать песни в чуждых строю ритмах. О Ленине и юном октябре в эфире надрывался баритон, гримасой больше схожий с фантомасом, и же с ним народные артисты скандировали лозунги крылата и, заходясь в ура патриотизме, тогда зачали килотонны ваты. Звенело стыло вьюга в январе, бульвары в мае, залитые светом, дышали влажно воздухом росы. И с моря ветер веял синевой, таким был мир, как плод инжи распелый, что я смеясь держал в своей руке. Весь данный мне, как будто из кино сюжетом юморным, где даже лошадь к расстройству кавалера седока соломенной лакомилась шляпкой. Здесь и сейчас, как будто из кино, в саду нонгнуть слоненок со слонихой. Вкушают в сласть зеленые побеги, и думаешь на их семейство, глядя, что мир вокруг не может быть дурным, устроенным к стыду, из рук вон плохо, пока взирает хоть одна душа на свет его, летучий и безбрежный, такими безобидными глазами, как этот новорожденный слоненок. Весь космос ⁇ дом его. Какие бреши сознание заполнит утешение? Ты ждешь его, обманчивое слово, как ждут, что дети заживут безбедно в стране, где ложь не ведает позора, и ни во что не ставится свобода. Отчаянная материалистка тебе образование врача и грубые начала медицины талант свободы личной заменили. Пусть их! Одной пустою фразой свою судьбу решило большинство. У время! Чьи потомки эти люди? Каких комбедов, комиссаров чьих? наймиты тролли с прищуром во Вовсю химичат новую беду. И в наши дни сценарий самый худший В отечественном крутится кино, И вряд ли для кого-то это новость. Замыслю мысль, как читанная книга, чьи перечесть страницы наслаждений. Я с малых лет уныния изгнал, утешен прежде знанием того, что жизнь – определенный интеграл поступков, мыслей дела моего, а красота – в глазах, в глаза смотрящих и говорящих взглядом любви. Мой оптимизм особенного рода, совсем не социальный оптимизм. Он мне дороже, чем моя свобода и просвещенческий идеализм. Я в мир пришел иным идеалистам и верю в воскресенье во плоти, нетленной, неподверженной болезням, благословенной дланью всепрощения, никак не меньше, чем провидел в Тире в столетии Третьим от начала эры Александрийский старец Ориген. Какое не возьми начало знания, Ум с красотой два высших держат звания. Что если бы досуг свой дорогой Все возрасты и все сердца людские науки благо строгой посвятили? Тогда открылись бы пути прямые К общественному самоисцелению. Но мировой истории поныне Неведома условная частица. Лицом к лицу лица не увидать, А надо ли? Когда в глазах участие. Свободен мыслью и виной не связан, я поступаю так, как и обязан, что от души желаю остальным. Благая весть всегда была благой, и никогда вчерашней не была. С ней бородатый в рясах контингент довольно поступает своевольно, и в бубны бьет и сотни молний мечет, воинствуя калечит желчно души и без того недужного народа, что полагается на князя своего и от того в упор не видит фактов. Наверное, еще покажет время, кто мы такие и на что годны. Оседлась наша малым эпизодом на планетарных эллипсах орбит. Кочевники мы живы переменной монархии мест суждений и страстей. На западе нам тесны стены дома, и на востоке мы среди гостей. Все правда. Мы своей стезёй ведомы Отвергли пыль проторенных путей В ущельях, на равнинах, без дороги Ни с скарбом, ни собой не дорожим. Мы солнце восхваляем на восходе, А на закате серб двурогий чтим. Забыто вдруг, что сила силу ломит. Когда сходило преступление с рук, И это снова придавало силы, А слабость только превращала в злость, нам многое вдруг позабыть пришлось. От нас смысл вечных истин скрыт, Притушен свет морального закона, И только небо звездный колорит Мерцает перед выцветшей иконой. Кто это небо чувством озарит, Так чтобы душа сама тянулась к свету И любовалась, глядя на планету, И был бы ей, как в детстве, мир открыт? И космос был бы людям не чужим, как двор, в который вышли на субботник. А без идеи этого космизма что есть такой русский человек? Вся на понтах шпана из подворотни. Немало лет минуло старины, и крепостное чудо ленинизма подмяло жаждой колониализма народное достоинство страны. Кто жаждал быть, но стать ничем не смог? философы, пророки и поэты, бросая жребий песен недопетых на перепутьях в колеях дорог, вычитывали новые заветы и полагали, что так хочет Бог. Пойми, простой урок моей земли, как Греция и Генуя прошли, так минит все Европа и Россия. Когда преодолеем неолит, куда идейкой заманили бесы Подарим барабаны пионерам, Гарнистам горны, скальпели врачам, А телевизоры пенсионерам Простые вещи для употребления какими роковое не избыть. То вспомним, что душа когда-то знала Об истине и жизни не по лжи, И, наконец, искупим злодеяния Империи на голову больной И всех больших, кто был тому виной, И малых всех, кто жил без покаяния. По авеню Лангсанг Великой ступе, Как время, размеряя свой черед, Поток автомобилей Групп по группе За светофором набирает ход. На триумфальной арке Потусай Пять башен по-буддистски Смотрят в небо. Молчат кинары, Птицы верещат. Пять заповедей Мира соблюдай, Пять добродетелей Важнее хлеба — Не убивай! Не лги, не нападай, Своей любовью, друг, не досаждай, И разум свой смотри, не разменяй, Иначе и не знал, не жил и не был. Песня о Поперечном Эпиграф Не спи, вставай, кудрявая, Борис Корнилов, песня о встречном. Есть в нашей артельной бригаде один занятой человек. Всегда он при полном параде, всегда укоряет коллег. Ну что вы за бездельники, в очках носы? Вам даже понедельники для сна часы. Готов он без продыха спорить, чтоб только свое доказать. И нет ему большего горя. Когда он не вправе сказать. Ну, что за сброд бездельников, носы одни, Вот вас бы с понедельника на трудодни. Он вид напускает угрюмый, единственный специалист, Но если зальёт выше триума, не в меру бывает речист. Что прокус вас, бездельников, уткнут носы, Считают с понедельника свои часы. И утром, сопя на летучке, Он смотрит на строк, строг, Как будто Господь синей тучки Страданием подводит итог. Ну что за сброд бездельников, Носы торчат, Всех вас бы с понедельника Да к черту в ад! И речит, наглеет, мажорит Хозяин в своем теремке, Ему бы с собакой в дозоре Границу держать на замке. Тогда бы псы-бездельники К носам-носы лезали в понедельники его усы. Кто скажет, зачем его терпят, Зачем его ставят в пример? Он наш без вина Виночерпий, Тиран, резонер, Робеспьер. Его зовут бездельники И славят псы, Банкуя в понедельники на распасы. На четвертом десятке лет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 Поля смерти Полпот с самого начала был помешан на секретности и страдал паранойей. Из путеводителя по Чонг-Эк, Камбоджа. День гнева, он же день печали, Бликует толстое стекло, За ним из черепов едва ли не ополчение легло. Треть населения жертвой пали, Три года с небольшим прошло, Как в коммунизм открыв пути полпот явился во плоти. И от дворцов удивился локон, И процветали города, Где Франция извивалась в кокон Колониальная среда, В провалах жутких битых окон Ни памяти и ни следа. Лет не прошло и тридцати, А прошлой жизни не найти. Всех горожан сослал диктатор трудиться на полях страны, И чтоб кормились, как когда-то, не забывая чьи сны. А хрипший дизель-генератор Чуть свет рычаг, кошмарил сны. Иных, кому не по пути, был дан приказ всех извести. В корнях баньяна, мир их праху, Такие были вот дела. Баньян тот превратили в плаху, Хватали за ноги тела И били головой с размаху Отверть столетнего ствола Детишек младше десяти. Их разве что могло спасти. Ведь были палачи упрямы, И знать не знали лет седых, И если наносили шрамы, То поддавали и под дых, И ставили у самой ямы и пожилых, и молодых, Несчастных старше десяти. Кто смог бы их тогда спасти? Включали музыку, чтоб стоны Не доносились на поля, Три года и три миллиона По всей стране взяла земля. И не было в те дни закона, Чтоб слабину дала петля, В руинах храмов, как не чти, И бога было не спасти. Убийцам требовалась малость. Чтобы исполнить приговор, И все, что под руку попалось, мотыга, палка, нож, топор для страшной цели назначалось и затуманивала взор. И не было и двадцати кто в силах души их спасти? Страшнее демонов бывает, в иных умах идейный сор. Горуда вишну поднимает, оборонить земной простор. И змеи нага всей устаи вступают в мирный договор, Дать душам крылья обрести, И чудо может мир спасти. Идейка В тридесятом царстве государстве были горы, реки и поля, И не то, что пси в барстве. Но трудом богатая земля. Жили долго, по морям ходили, В летопись приспела тысяча лет, Государю не за страх служили, И витал над флотом дух побед. Но закралась подлая идейка, И умы смутила, как война. Надо будто, чтоб была копейка, Каждая на всех поделена. Вроде ничего не изменилось. Ночью тень была, а днём светло. Барыням иное царство снилось, Кавалерам в уз вино текло. Сказочные те же персонажи спора управлялись в кладовых. Были и богатырина, стражи Со свистком в мундирах постовых. Белоснежка, примою в балете, Ножкой отбивала фуэте, И хотели маленькие дети Жизнь блистать в такой же красоте. Были те же молнии и громы, Тот же был у рельсов тесный стык, И копили золотишко гномы, Прежде чем им не пришел кирдык. И матросы с верою в фантомы И родной ругательный язык не подались с пьяну в управдомы Записи морать домовых книг. Ниневия Какими неочерчивой кругами, Что пала бомут сгинула на дне. Жестокость наказуема богами, Пусть даже то жестокость на войне. Надменные глумились над врагами, Хоть и друзей не знали в той стране Крылатые быки, Пятью ногами, приставленные к каменной стене, И свет померк, И мертвые восстали плененные восточные цари, казненные народы гунтари. Как прежде под мечом железным пали Отрубленные головы послов На город крови, логовище Львов. Дикие игры Честно скажите, большего хочется, Чем просто избавиться от одиночества. В каждом движении Сумрак таинственный, Инь, преклоненная, янь превоинственный. Бегаем, прыгаем, лескаемся голыми, Дикие игры с татаро-монголами. Он искал любви. Он искал любви, А нашел позор, клялся на крови. А в словах укор. Буду я любить, буду ждать тебя, Нам в разлуке быть, видимо, судьба. А в ответ молчат, и в глазах тоска, Сладкой жизни яд, выпитый до дна. Неужели так, так устроен свет, Что зловещий враг вечно смотрит вслед? И потом в тиши над седой землей Ветер порошил месяц молодой. Профессор Ша жест профессора троекратен, улыбаясь, целует в рот, и седой бородой узнатен В эту бороду он врет. Все в судьбе его было бы кстати. Если б задом не шло наперед, Только знаю, в шестой палате Доверяет ему народ. Майская песня. Кипучая, могучая, никем не победимая. Василий Лебедев Кумач. Москва майская.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 Эта песня ветром с поля, все сильнее фортку бьет, и вчерашняя неволя шпингалета поворот. Если даже в день осенний человек легко поет, Значит, свет пронзая тени, как весна к нему придет. Возвращаются из школы Плесуны и пивуны, много есть забот веселых, много солнца у страны. Шторы парусом колышет и распахнуто окно. Чтобы видеть и чтоб слышать, человеку все дано. День проходит, птицей райской вечер лег на облака, и короткой ночью майской ручи ручьи река, соберет косою длинной, Под мосты направит бег. Там искусственной плотиной путь присек ей человек. Он так умен, он так силен, Что хочет лет до старости. И чтоб все мог, почти что мог, Без горя и без старости. С годами ничуть не считаясь. С годами ничуть не считаясь, живем уходя в высоту, Ты смотришь в глаза, улыбаясь, Чтоб больше ценил красоту. К чему ворошить бытовое, печать из заклятий снимать, и это еще что такое по-русски определять? Послушай, я знаю, в чем дело, Какая-то дюжина лет, и сил твоих огненно смелых, счастливый, наступит расцвет, И в это прекрасное время, почти что наверняка, Прельстишься друзьями, не теми, а я превращусь в старика. Сто лет страна поражена Сто лет страна поражена Отравой слов и горькой славы. Кто предрекал конец кровавый, Тот грех простила им она. Но нет под властью сапога Свершений творческих наитий, и в ленте тягостных событий Всегда бежит ее строка. Долина Бка Умеем мы, не поднимаясь скойки, Скрипеть комплектом всех ее пружин, И на людей, пускай не самых стойких, Но с кем союз, как прежде, нерушим, под разговоры о высоком долге Умеем оказать любой нажим. Что нам с того пустые кривотолки, Мол, всем хозяйством на боку лежим, Мол, не бывало ничего в помине Подлее, чем такой дурной режим, Брецать оружием в выжженной пустыне И жизнь отдать амбициям чужим.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 Аристофан смеялся над Сократом, Наверное, завидуя уму. А может, был философ виноватым Той мудростью, что упекла в тюрьму? О, это ночь и день самопознания, Любовь и смерть, и сложа взгляд во тьму, И кто пришел на позднее свидание, Ютились здесь же с по нему. Сократ, беги, а мы тебе поможем, Темница, суд и приговор, кому? А он сошел на каменное ложе, Века сошел, как золотой сумму. Рожденный лого-самофинский воин, Он следовал завету своему, Все то, чего при жизни был достоин, У новой эры сладен на дому. Колокольчик, Мгновенья были мы вдвоем, дрожала ярко в небе нить, и вы покинули наш дом, а я успел вас полюбить. Как долго плакал я потом и не хотел ребенком быть, все говорило мне о том, что не сумею вас забыть. С тех пор прошло немало дней. Жизнь быстротечна, как гроза, Я понял, глядя вам в глаза, Мужская красота сильней. По линиям руки моей гадаю будущих друзей. Уравнение красоты. Горячий душ. Я мир делю на силу Эты, и потому стремлюсь, пока изящной формой у санета писать не только облака. Мой друг красив и знает это, всегда легка его рука, и на открытый взгляд поэта он улыбался свысока. И составляя уравнения, сцепляясь пузыри текли, и струи буйствовать могли, придя в свободное падение. О сколько их разбилось в пенье, а бледный орган размноженья! ВК На себя положись, Это все еще жизнь, И ничто ненадежно. Как оставил безбожно Одиссей пенелопу, ты покинул Европу, минус выкрестив плюс. Я судить не возьмусь, Где любовь а где похоть, хорошо или плохо. И в стране паралет культа, за ударом инсульта, это все еще жизнь. Сколько можешь. Держись. Терка. Не осталось тайны, Бросил, чтоб заметил, Будто бы случайно у него в планшете. Добрый, не манерный, Не хожу по клубам, Если слышу грубость, Отвечаю грубо. Биться в одиночку мне осточертело, Я ищу мужчину, для души и тела. Прости-прощай Скажи прощай, я соберусь в дорогу, Пусть будет незавидным тот удел, что выбрал я, Душою понемногу к тебе прости меня, Совсем я охладел. Моя любовь, благодаренье Богу, не сладкий сон, Не на ладонях мел. Я оглянусь, наверное, у порога. Скажу прощай всему, что не сумел. А, Д, захлопнул дверь, открыл окно, и для дальнейшего общения потребовалось отторжение, но мне понравилось оно. О, oh, light my fire, старый doors, Звучит из окон просьбой дерзкой, И для знакомства повод весский Под сеткой юношеский торс. С утра не выспавшийся вид, Сандалии на бусу ногу, Взгляд отведен, Пора в дорогу, Мне ни о чем не говорит. Бывает битва летом туз. Важнее гораздо страсть другая, где после точки запятая и возвращение сладкий вкус. Странно. Странно, вроде слегка был ранен, но разбилось сердце потом. Где осколки теперь той грани? Что взята была на излом. Видно, знаешь, противник умелый, Как пленить собой окоём, Хоть движение твои несмелые, Соблазн остаться вдвоем У раскрытых весною окон, Не такой смертельный соблазн, Чтобы страсть вырывалась из стекол, Из зеркал охранительных глаз. Не в строку. Милый Федерико, на том смолкаю, кончается перо, Вот выведу напоследок с нежностью твое имя. Смотри на одном дыхании Федерико Гарсиа Лорка, И подпишусь. Сальвадор Дали. Из письма Сальвадора Дали Федерико Гарсиа Лорки Фигерас, март 1926 года. Переписка опубликована в 1987 году. Мужская страсть для продолжения рода самой природой определена. Так учит партия с правительством народы, которыми земля населена. А прежде были времена другие. И даже на моем еще веку не удивлялись, глядя из России, как... Кувыркались Сальвадор с Гарсией, Что ныне, скажем прямо, не в строку. Сирена Что случилось? Завлекла сирена Пением своим ладью мою, И в кильваторе дымится пена, Снится мне, а, может быть, не сплю. И теперь не вырваться из плена глаз лукавых темно-карих глаз, Темный лик изменчивой силены, Я целую в неурочный час, И растет из сумрака и тленна Стоголосый, сто прекрасный хор. Если мое чувство откровенно, Океан дает мне свой простор. Что случилось, завлекла сирена? Пением своим ладью мою, И в килваторе дымится пена, Снится мне, а может быть, не сплю. Если мое чувство неизменно, Я волной качусь по кораблю, И кладет ладонь мне на колено Человек, которого люблю. Пьеро! Пойте теперь о новом, пойте, демони, В американском пиджаке и блеске желтых ботинок! Владимир Маяковский, Человек Пойте о демоне новом, Апостоле тринадцатом прежнем, Ему с косой саженью, стров, Да напором сумасшедшим Не лермонтовский стих нужен. Врубили ли? Запечатлеть этого демона на кисть не ложится никак. Нужен другой образчик, сюрреалист Дали или весь в черном заказчик реквиема смерти таинственный знак. Он же, пока не распят на Голгофе, так вот и будет в летнем саду пить свой утренний кофе. Заговор молчания пусть читает сборник своих стихов, простое как мычание, «Скрутите землю в улице, восклицает, и чувствует здесь на земле каторжанин, гремит приковано к ногам ядро земного шара. Кто же это на себя так любуется, будто дивной работой мастера очаровании? Кто? Как не пьеро, пьяный, ночами ряженный, поэт молодой и здоровый. Это Маяковский Владимир, поэт гениальный, двадцати трех лет, Апологет эстетики новой. Пусть жизнь игра. Пусть жизнь – игра, Пусть жизнь – всего лишь случай. У стойки бара закрепив урок, Голландец старый, хоть и не летучий, Вменял доходчиво, насколько мог. Как хорошо жить праздно и красиво, Быть чем-то между небом и травой, Когда сидишь, цедя полкварты пива По вечерам с пустою головой. О стихах Мариенгофа. Великолепный был Лоренца, великолепный Мариенгоф. Анатолий Мариенгоф застольная беседа. Сижу, читаю, всматриваюсь длительно. Стихи корявенькие такие, а образы возникают поразительно. Сказать гладко и образа не будет, язык это загадка, и разгадать ее нельзя, Пока сидишь, читаешь, бока проминаешь, Как в зале кино. Одно понимаю без околичностей. Есть Бог и вечность, есть быстротечность, Как порог и подкова, есть личное в новом И новое в личном, как корка и мякиш хлебный, Аперитив – напиток целебный. И был таков Моренгов великолепный. На мотив джингл-беллс Как дела, Абдула, что такой смурной? Как дела, Абдула, завтра выходной. Деньгинской пролежишь, не промяв бока, И с линцой съешь кишмишь, глядя в облака. Как дела? Абдула, что такое смурной? Как дела, Абдула? Завтра выходной. Прилетит стая птиц, станет на постой. Прилетит стая птиц с песенкой простой. Как дела, Абдула? Что такое смурной? Как дела, Абдула? Завтра выходной. На мотив джингл Белл слышишь ли напев? Это день занялся в кронах у дерев. Как дела, Абдула? Что такое смурной? Как дела, Абдула? Нынче выходной. Вышел на лодке в море рыбак Вышел на лодке в море рыбак, Сети расставил в дел поплавки, Рыбу поймать не может никак, Рыба играет с ним в поддавки. Клюнет, потянет, отпустит крючок, Будто попалась, забьется чуток, спинку покажет глубже нырнет, Только сама на улов не идет. Вышел к народу с миром чудак, В светлых уборах голов поплавки, Внемлют, но все понимают не так, смотрят насмешливо из-под руки. Душу, как рыбу, поймать на крючок, Истины взялся библейский пророк. Спинку покажет, глубже нырнет, Может, и в сети, когда попадет. Н.Г. Веришь, не веришь, мудрости басен, что стало азбучной сто лет назад, Я для тебя смертельно опасен, Как во спасении принятый яд. Бросил за борт княжну с Разин, Чтоб казаком прослыть, как говорят, Мир бесконечно разнообразен, Даже на первый, несведущий взгляд. Что же из сонма противоречий И возникают соблазны мне? Кто не поддался им, мне назови, Со дня творения до нашей встречи? В круговороте проб и ошибок с креном на борт Мир наш зыбок, так зыбок. Ничего странного Смешалось все, перемололось, Что было странным, в быт вошло, Где прежде был уезд и волость, Там в город съехало село. А город лапу монолита кладет на все, что взял в залог, Порывы страсти неизбыта и берет в кольцо автодорог. Скрутив в узлы определения весомым окончанием изм, шизофренические звенья в кредит сдает капитализм. И тело, огненной водицей, свой подавляя стыд и страх, Пытается освободиться и терпит непременно крах. Темны глубокие глазницы почти что детское лицо, какая бездна чувств, Таится и кутается в пальтицо. Выглядеться пристальнее в лица, на них останутся рубцы. Мужеподобные девицы, женоподобные отцы. Демис, there'll never be another но шея завел свинью. Бог воздает певцам своим сполна, в любовь, преображая волю рока, И флейта пана дальняя слышна, ребенку Афродиты светлоокой, где сказочно прекрасная страна, В которой не бывает одиноко. И голоса звенящая струна, Касаясь сердца самого высокого, Дрожит едва, Как воркованье птичье, Как лопотание на углях огня, И тает в сумерках остаток дня, И ночь нисходит в полноте величия, И ощущения жизни волшебства, Какое дарят звуки и слова. Другу. Октябрь балует погожими деньками, похожими на стайки сизарей. Они теряются под облаками, крылом сдувая тени с фонарей. Они летят, ни к западу, ни к югу, их не снесет заносчивый циклон. Их можно было взять бы на поруку, чтоб году задавали нужный тон.